Добрый день. С вами Шестакова Екатерина Владимировна. В следующей лекции мы с вами обсудим вопросы оплаты отпусков. Смотрите на видео консультант.